Для чего нужен ладан и как им пользоваться и войдя в дом увидели младенца с марией матерью его и пав поклонились ему и открыв сокровища свои принесли ему дары золото ладан и смирну что такое ладан а ладане мы знаем еще из библейских времен дары которые получил от волхвов младенец иисус это золото, ладан и смирна. Применение ладана с древности имеет такой смысл. Ароматный дым возносится к небесам, вознося к Господу нашему литвы и чаяния. Но в древности его применяли часто для приема почетных гостей, для лечения больных, усмирения бесноватых. А также ладан тогдашние модницы применяли для продления красоты тела. Что же такое ладан? Ладан – это ароматическая смола, полученная из специального рода деревьев – босвелия. Одно из них так и называют – ладанное дерево, и растут они на Аравийском полуострове, а также в Восточной Африке. В Европе ладан появился в качестве франкского благовония, так как считалось, что его привезли туда франки – союз древнегерманских племен. Он был незаменим в косметических целях, и многие натуральные духи до сих пор производят с использованием ладана. Смола ладана добывается в отдаленных регионах Аравийского полуострова, Африки и Индии. На Аравийском полуострове и в Северной Африке ладан ценился на вес золота, поэтому дары волхвов были достаточно ценными. Сбор смолы ладана был и остается по сей день очень трудоемким процессом. Поэтому ароматная субстанция ценится так высоко. Человек, добывающий смолу, делает в феврале или в марте надрез на коре дерева, которое произрастает на известняковых скалах в пустыне. Пройдет два или три месяца, пока из разреза будет вытекать сок, а потом затвердевать в виде белых капель, похожих на слезы. Тогда добытчик смолы возвращается к этому же дереву, чтобы собрать кристаллы смолы ладаного дерева. Он также собирает смолу, которая стекла на специально сложенные внизу листья. Затвердевшую смолу можно обрабатывать, чтобы получить эфирное масло ладана. Ее также можно дробить, чтобы использовать в качестве благовония. Качество ладана можно оценить по его аромату. Знатоки могут определить отборный или обыкновенный ладан перед ними, послушав его аромат. С одного дерева можно собрать лишь 400 грамм смолы. При этом в год производится несколько тысяч тонн ладана. Эфирное масло ладана получает путем перегонки смолы. Это масло имеет более яркий, свежий и чистый запах, чем смола ладана. Поэтому люди, наделяющие ладан лечебными свойствами, чаще используют именно эфирное масло ладана. Для человеческого носа его запах приятнее. Химический состав ладана достаточно сложен. Он имеет ароматические вещества, благодаря которому у ладана такой насыщенный запах. Более половины состава, 56% – это смола и свободной босвелиевой кислоты и связан с ним олибонаризоном. Около 30% ладана – каметь, Остальной состав – это различные эфирные масла – терпены, цемент, филандрен и другие. Эфирное масло ладана хорошо сочетается с апельсиновым, лимоном и другими цитрусовыми маслами. Также оно подходит к маслу бергамота, сосны и сандала. Эфирное масло ладана имеет древесный, сладкий, теплый аромат. Страна происхождения и качество ладана играет большую роль в том, насколько приятным будет аромат ладана и обладает ли он целебными свойствами. Ладан не растворяют в эфире, воде и спирте. Такая эмульсия теряет свои полезные свойства. Для чего совершается каждение ладаном? Для вознесения жертвы Богу? Для усиления домашней молитвы? Чтобы обчистить воздух? От всего нечистого, болезнетворного. Для выражения наибольшего почтения и торжественности, при молитве за усопших отсюда выражение пошло дышать на ладан. Перед каждением нужно произнести: Господи, благослови сие» и начать каждение. Покупайте качественный ладан, окуривайте помещение, очищайте мысли и чувства помещение от вирусов и бактерий, будьте здоровы, духовны и телесно. Интересные факты о Ладене В 1922 году вскрыли гробницу Тутанхамона. В запечатанных там сосудах с благовониями хранился Ладен. Спустя тысячи лет он все еще сохранил свой аромат, что поразило археологов, сделавших это удивительное открытие. Ладан упоминается в исторических документах, относящихся к 2500 году до н.э. Если долго вдыхать поры Ладана в закрытом помещении, может заболеть голова. Ладан упоминается в фольклоре всех славянских народов. Знаменитый врач далекого прошлого Абу Али Ибн Сина Авиценна писал о целебных свойствах Ладана злоупотребление вдыханием паров ладана может вызывать зависимость аналогично наркотической ладан способен вызывать галлюцунации у людей бывает аллергия на ладан на святой горе афон тоже занимаются изготовлением ладана ладан делают в монастыре водопет он так и называется водопецкий ладан ладан может быть разных цветов черным и Желтым, фиолетовым, в зависимости от химического состава и использованных при его приготовлении ароматических масел. Как использовать ладан в домашних условиях? Все хорошо знают, что в храме ладан используют во время богослужений. Можно ли использовать ладан дома? Многие считают, что дом нельзя уподоблять храму, и ладан с правом использовать его – прерогатива церкви. На самом деле не будет грехом использовать ладан и дома. Воцерковленному христианину очевидна разница между домом и церкви, между богослужением в храме и келейной молитвой. Ладан – это просто приятный запах. Мифы о том, что в церкви его используют, чтобы отгонять злых духов, не более чем суеверие. Поэтому если человеку для молитвы хочется сжечь ладан дома, в этом нет ничего плохого. Если ладан служит молитве, Помогает человеку молиться и сосредоточиться на общении с Богом, его можно использовать и дома. Многие также применяют ладан в медицинских целях, для этого надо заручиться поддержкой врача. Итак, чтобы зажечь ладан дома, понадобится кадила или жаровня, угли, свеча и спички. Ладан не горит, поэтому без специального устройства, которое поддерживает достаточно высокую температуру, ничего не получится. В церкви это кадила. Но дома подойдет и обычная жаровня, металлическая пластина или чаша из огнеупорного материала. Проще использовать лампаду с паучком, специальным металлическим приспособлением. Дома ладан следует разжигать во время молитвы или же для укрепления общего состояния духа и поддержания здоровья. Если у вас тяжелое состояние духа, то продясь к по дому, вы очистите жилище и наполните светлым и благоприятным запахом. Для использования лампады необходимо масло и фитиль. Фитиль следует обмакнуть в масло, продеть сквозь специальное, предназначенное для этого отверстие и поджечь. Огонь будет подогревать металлического паучка, на котором и будет расположен ладан. Ладан разогреется и начнет выпускать ароматный дым. С помощью дыма по помещению будет распространяться приятный аромат благовоний. Целебные свойства церковного ладана. В первую очередь ладан имеет специфические свойства, основанные на религиозном веровании, но также он имеет лечебные свойства, широко используемые в медицине. Например, он укрепляет память, хорошо успокаивает. Кроме того, аромат этой смолы омолаживает организм, заживляет старые шрамы, улучшает мозговую деятельность и деятельность желудочно-кишечного тракта, имеет противовоспалительный и антибактериальный эффект. Поэтому на Руси еще в древние времена ладан являлся народным средством от всех болезней. Как и молитва, ладан – лекарство больше для души, нежели для тела. Что делать с использованием ладана? Ни в коем случае оставшиеся после сгорания кусочки ладана и углей нельзя просто выбрасывать, так как ни одна освещенная вещь не должна быть попираема ногами. Остатки свечей из корлупа, от священных яиц, бумага от ключей и прочее, священнослужители православных церквей рекомендуют закапывать эти остатки в чистое место, где люди не ходят ногами, или выливать, выбрасывать в реку. Также можно сжигать. С кусочками использована ладана поступать аналогично. Наиболее правильно будет опустить остатки смолы и углей в проток или реку и дать им уплыть. Также можно их положить в специальное неприкосновенное почитаемое место наподобие специального ларца. В заключение, если вы ломаете голову над тем, где взять ладан то ответ очень прост. В любом православном храме есть церковная лавочка, в которой можно приобрести ладан и соответствующие аксессуары для его применения. Храни вас Бог!